Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником всех! С замечательным праздником! Честно говоря, я путаюсь, как он сегодня называется. У нас в Беларуси день защитника Отечества и Вооруженных сил Республики Беларусь. В России что-то, похоже, тоже день защитников. Вот оттуда прозвучала правильная фраза, для меня навсегда этот праздник остался и для, я думаю, что, наверное, для большинства в этом зале, днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. С днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Когда говорят, что это праздник мужчин, я не соглашаюсь, военные меня поймут, потому что немало военных у нас э, и женщины носят погоны. Поэтому и их тоже, и жены офицеров, это тоже их праздник. Это очень, ну скажем так, э, такой, ну, широкое событие, ведь с 8 марта мужчин не поздравить, к счастью. Вот, а начать хочу с песни. Она очень старая, это одна из моих ранних песен. Написана еще в училище, ей больше 30 лет. Но ничего за это время у военных не поменялось. У них всегда судьба одна, дорогая. Опять стучат колеса. Считай километры. Меня по жизни носят Дорог разбитых ветры На автомат осталь Надеюсь, как на Бога И вновь носит вдаль Моя судьба дорога. Пиют мой в тех местах, где бросил я фуражку, где сохнет на гвоздях. Промокшая рубашка, мой цвет один защитный. Мой спутник автомат, лежа надежный щит мой. Конец. Да Сколько гранат Не надоело по миру носиться Мне часто сон один ночами снится Открывая дверь устала, улыбнулся И прошептала тихо, мама, мама, я Вернулся Мне надоело фляга С водой или с коньяком Подай-ка лучше, мама Мне кружку с молоком Я возвращаюсь в дом Как с улицы котенок Мне воевать Потом, а здесь я как ребенок. Вы можете спокойно гулять хоть до рассвета. Быть может где-то войны, но это только где-то хранят вас наши руки. Нас не судите строго, ведь нам одни разлуки. И вечная дорога. Не надоело по миру носить. Нечисто сон один ночами с Открыл я дверь, устал, а улыбнулся И прошептала тихо мама Мама, я вернулся Опять стучат колеса Считай, километры меня по жизни носят Дорог разбитых ветры на автомато сталь, Надеюсь, как на Бога и вновь вносит вдаль моя судьба, дорога. Моя судьба дорога. Моя судьба, дорога Спасибо Что-то подумал э, Вчера звонили мне из Астрахани Даже нет, позавчера А ты не здесь? Ну, я в Минске Да нет, все говорят, что ты здесь я говорю, это неправда. А в чем дело? Ну, у нас тут стрижи летают. Ну да, там в это время был юбилей 185-го центра боевого применения. Действительно, ребят туда летали. Ну, это просто к следующей песне. Летим за заморскую страну. Что далеко в чужих. Рота. Мы на военных самолетах Но наш маршрут не на войну Летим в нерусскую страну Как по линейке в небесах Мы чертим след инверсионный меня снизу странные зоны И часовые пояса Мы на работе В небесах Мы не одержимы И это не на час На жизнь, коли заниматься летным отделом Предельные режимы не так тревожит нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг, аплодисменты. Ведь вспомнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, Наш Russian Crazy пилотаж. Мы не одержимы, И это не на час, на жизнь. Коля заниматься летным делом, Предельные Жимы не так тревожат нас, Как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой Пройти дать салют победы. На нас с небес Посмотрят цветы И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой И дай Господи Сберечь орлят Чтоб не пришлось С нуля Сначала ведь же дуб. Покрышкин Чхалов, на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимы и это не на час, На жизнь Коля заниматься летным телом, предельные режимы.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 Коля заниматься летным делом, предельные режимы, не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом, Там на земле давно все за пределом, как же, что на земле все за пределом.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 Ту, ту вещь, которую давно не пел. Не знаю, может это какое-то суеверие, в плане того, что я, наверное, несколько концертов не исполнял. Но, ну, вот так оно происходит. Мы за... уже в этом году потеряли шесть летчиков, действующих я имею в виду. Это вот эта та трагедия над Татарским проливом и в Мурманской области. Отдельно хочу сказать, ушел из жизни совсем недавно, мой близкий друг. На прошлом концерте он вот там сидел, Александр Витальевич Лебедев, заслуженный военный летчик России. Надо же, похоронили недалеко от моего отца, от могилы. Вот, ну вот такая профессия, всегда говорю, ничего с этим не поделаешь. Так было, есть, к сожалению, будет. Вот. Но они все с нами, пока мы о них помним Они с нами, где-то там летают На этом последнем задании Ну вот и все На новом месте службы. Разбор полетов с главным Будь здоров И хоть я жил Порой не так, как нужно Отправился же к нашим Суров, Здесь главное исключительно суров А встретили зачет на все пять баллов Кто был не на полетах, прибежал И даже сам Валерий Павлович Чкалов При встрече крепко руку мне пожал Обнял и крепко руку мне пожал но главное, я снова здесь летаю Не ясно как, отсутствует металл Хоть крыльев за спиной не наблюдаю Летаю, сколько в жизни не летал Летаю, как при жизни не летал Здесь поздно в полете бывать осторожно На все виды попуски, даже на сложной Мы стали здесь все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать и без границ нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не дают, Но как же мне хочется выпить Стакан тот граненый Что с хлебушком черством У фото со мной стоит Мы живы, хоть оплаканы родными Нас радует здесь небо холодок не рай, не ад, а где-то между ними Невидимый военный городок Заоблачный военный городок Но главное одна для всех задача Летать с живыми здесь по небесам Стараться уберечь парней, иначе Всем плохо, коль они приходят к нам ой, плохо, как они приходят к нам. Здесь поздно в полете бывать осторожным, на все виды допуски, даже на сложной мы стали. Здесь все не настолько безбожны, и нам уже можно, теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас Здесь уже не таит Но как же мне хочется выпить Стакан тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мной стоит Вне возраста все летчики в полете Равны все или и и головком, Здесь Нестер с Гагарином В почете, И Удочкин С одесским юмальком. А Вася Сталин Ну, тот особняком Шумит нам Происправность всей Матчасти. При папе, за это под расстрел. Наверное, Грузин здесь справа отчасти. На днях он Целый город опять сгорел, И новый экипаж к нам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю На входе гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю В соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой небесный КПП. Здесь поздно в полете бывать осторожны, на все виды допуски даже на сложные мы стали. Здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ, нам открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас.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 Что с хлебушком черством фото со мной стоит нам уже можно теперь уже можно нам уже можно а... Но вот эти дни, они, это не только праздник 23 февраля. Так сложилось, что действительно вот недавно был другой праздник, это праздник, я считаю, не один, я считаю. В этом году это был юбилей 15 февраля. Был юбилей 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Дата, которая вот все отдаляется, отдаляется. Иногда смотришь уже, раньше мы привыкли к тому, что вот ветераны той далекой войны, их уже совсем мало осталось. Тут начинаешь обзванивать друзей и очень хороших знакомых и понимаешь, что уже и этих ветеранов, уже вот этой относительно ближней войны становится тоже меньше. Вот тот же вот упомянутый мной Александр Витальевич Лебедев. Участник Афганской войны. Здесь, в зале, есть люди, я уверен, их много кто воевал в Афганистане. Ну, из тех, кого я знаю, это мои близкие друзья, это Сергей Викторович Косяков, полковник заслуженный военный летчик России, где-то там сидит. Вон он, да. Знаю, что где-то здесь еще заслуженный военный летчик России, Вячеслав Михайлович Еремин, полковник, который еще летает, э, э, э, учит летать тех, кто служит в авиации Росгвардии. Вот. Я не знаю, афганцы, если есть, вы поднимитесь на всякий случай. Даже те, кого я назвал. Мы вам поаплодируем, потому что это важно. Сегодня, э, все понимают, насколько э, та война была, э, как сказать, ну, нельзя сказать, важная э, для нас. Но ну, просто э, с годами, с десятилетиями мы понимаем, с, с кем там боролись-то, в общем-то. Э, и вот мой близкий друг Анатолий Васильевич Сурсуков, вертолетчик легендарный, он говорил, что для нас это победа. Э, мы выходили, ну, это как, бы, ну как сказать, Праздник Победы — это праздник, потому что мы, говорит, оттуда выходили с развернутыми знаменами, не поджав хвост. Для военных понятие Победы характеризуется степенью выполненных задач, а не тем, что там нарешали политики. А военные там задачи все назначены, они их выполнили. Поэтому перед ними только снять шляпу или отдать честь. Вот Несколько песен, вот наверное, которые были навеяны когда-то именно той войной.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 Нам с приказами конец и моей войне конец Я живой и не остался я в долгу Надоели мне юга, а здесь постреляна нога я смотреть на эти горы не могу Я, наверное, устал, я свое отвоевал До Москвы походный борт меня возьмет да Поеду на вокзал, я с войною завязал Я на север еду, вряд ли кто поймет Через каждую версту я все фляжечку карту Пора воскричал ту-ту, поезд шел, Поезд шел на ворку Обволкнуть адресок и пульсирует висок Я не знаю, как же мне туда войти увидать чужую мать и про сына рассказать Как на той не сошлись у нас пути К ней и так уже свинком приходил сам военком И заученную скорбно молвил речь Пол сынок, у вас герой, и за родину горой Но, простите, не смогли его сберечь Блин, через каждую версту Я все всю фляжечку горду Паровоз кричал ту-ту Поезд шел Да поезд шел На Воркуту с ним ругались целый год, он был парень еще тот, я чуть стой под арест его гудбай, он не брал под козырек, и патроны не берет, не путевый был, и в общем раздолбай. Он колючий был, как ежи. чуть что хватал штык-нож, и без повода порой всех матом крыл. Он был просто в рядовых, но в горах на боевых, он от пули бы меня с собой закрыл. <свистит> <свистит> <свистит> <помаркет>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 Мир навек сошел с ума, на душестой зима, И меня пора, наверное, в музей. Я смертельно одинок, а медаль и орденок Не заменят не погибших там друзей. Сердце больно бьет тик-так, я себя сожму кулак, Я ведь стрелянный по жизни воробей. Хоть Россия велика и дорога далека, От себя не убежать, хоть убей. Через каждую версту я всю фляжечку в карту, Паровоз кричал ту-ту, поезд шел, да поезд шел на Воркуту. Ну тут вот как-то когда вот делали и программы под это событие, именно я вот все пока про 30-летие выпадок говорю, сошлись на мнение о том, что у каждой войны есть определенные символы. Они могут быть музыкальные или визуальные и так далее. Наверное, одним из самых главных символов Афганской войны стал вертолет. Причем, ну, не обязательно какой-то одной модификации, но вертолеты в Афганистане ну это, это спасение э, в первую очередь, это поражение противника в первую очередь. И многое что все, все, что сделали, это все в первую очередь. Ну вот про одну из этих машин. Ласточки летают над землей. Низко, значит снова непогода Мы удюжим небо здесь полгода. Значит полтора и я живой. Натрий умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко,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 Паю ласточку пиднистрою, мою. Подтвердил нам трассер расчет, не ошибся летчик-оператор. Нынче он как в фильме Терминатор, все что снизу убирает лед Нас привет он тем, не нашим мышлёт. Скажет, кто не страшному. Вранье нас пугает снизу пулей турой, отвечая все номенклатурой. Птичка разметает воронье. А мы втроем под ним вам У нее душу винтокрылую свою, Вместе с нами ты не погуб Позвал же кто-то крокодилом то, что выручает нас в бою Ласточку пениструю мою За спиной молотит пулемет, Бортовой наш парень не из робких Обложился лентами в коробках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 Обрушили свирепость В небе, словно маленькая крепость Мы видим огонь из всех стволов Нам иначе и сносить голов С нашей птичкой мы не отвернем Не проходят с ней такие штучки Бережно держу ее за ручки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 что вместе с нами на краю ласточку петь не стою мою. Спасибо. Следующая песня тоже, она как бы была, наверное, она такая компилированная, как я иногда говорю. Связано с различными событиями, с разными временами, но именно по тем рассказам, которые я слышал об Афганистане. «Мальчик на Феррари» Светило ярко солнышко в зенитель. Убитый грач обломками молчал, Пищал комарочая на спаситель, Ожив а летчик, он не сообщал? Была надежда, призрачная и шатка. До смерти здесь, как в песне, три шага. И наша винтокрылая лошадка несла нас прямо к черту на рога. А в это время мальчик на Ферраре. Носился по Москве и по пути, За час устроив несколько аварей, Пытался от гаишника уйти. А мы пытались летчика найти, а Вроде как везет, но так не шибко. Мы видим парашют, заметен бой, Нам дробью барабанной по обшивке но главное, что парень не наш живой Мы не поем безумству храбрых песню Играть привыкли марш, а не романс Плечом к плечу с любимой птичкой вместе Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс А в это время по Москве, а в Угаре Направо и налево всем хамя По тротуару в золотом Феррари Мальчишка несся, голову сломя Мы тоже тут несемся, но дымя Ай, нам трассеры все небо украшают Там снизу бородатых прям аншлаг Что делать с нами, боженька решает Мы живы Машина, как дуршлаг, нам летчик снизу машет. Уходите, держись, браток, еще не кончен пал. Нам ярко светит солнышко в зените. Ты пан, браток, который не пропал. А в это время из Феррари мальчик По телефону папу набирал. Гаишнику показывал вверх пальчик, И звезды снять с погонов обещал. А нас без обещаний Бог спасал. Со скоростью феррари уходили, И где-то у нуля высота мер. Мы нашего парнишку уносили, А он ревил на взрыв, хоть офицер. Мы тоже слезы тщательно скрывали, Говорят, летают смельчаки. мы пальцы ему долго разжимали. Он в них сжимал гранату. Без чеки. Спасибо. Я рассказывал каком-то из концертов, но, как оказалось, с чем связана эта песня. Вернее, я писал по одним событиям, ну, наверное, как-то это все э, в сборе, но э, я еще раз расскажу эту небольшую историю. Это действительно, имело место в апреле 1984 года, когда ну, не су 25 которым поют песни песню, сбили СУ-17-73, старший лейтенант Сергей Александрович Соколов, ныне здравствующий герой России – Герой России уже он получил, был удостоен этого высокого звания за, друг, за другие, скажем так, подвиги. А тогда вот ему повезло, что рядом Ми-8 ПСС находился, и ребята, экипаж Ефимова, Бухарова и Маркуша увидели это кресло катапультное, которое валялось, и немножко в стороне увидели этот бой. И когда они успели все-таки под огнем всем этим поднять летчика, который уже был без сознания, тяжело ранен, Ему потом ампутировали ноги. И ушли опять же под огнем. И вот старший лейтенант Маркуша, бортовой техник, когда этот летчик лежал спиной вверх, он увидел, что он что-то в руке сжимает, но рожал руки, оттуда вылетела граната. Щелчок, потому что колечка не было. Четыре секунды он успел эту гранату выбросить в открытую дверь. Вот. Я всегда не устаю повторять, что жизнь гораздо круче любого Романа. Немного говоря, опять же, об этом празднике. Вот в Беларуси у нас День войны интернационалиста, и как, ну, тоже как-то хитро называется, но под это определение попадают все, кто воевал в различных странах. Ведь советская страна, ну как-то у нас так, в свое время, я помню, мы в школе учились, очень так популярна была тема интер... Интернационалистов в Испании в 36-м году наши летчики и танкисты мы все ну, не то что мы все но по крайней мере старшее поколение помнит мы в школе это проходили знаменитые эти фамилии все и знаменитый фильм опять же офицеры когда герой один из героев этого фильма вот там был ранен в Испании Потом Афганистан. Немножко так краем проходила война в Корее. Остальные около 50 стран, где Советский Союз принимал участие в различных боевых действиях в виде своих военных советников или просто военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях, они как-то все было засекречено. Я когда в училище учился, у нас тактику преподавал такой подполковник Журавлев, потом уже полковник Морской пехотинец, он лейтенантом, попал в 1973 году в Египет командиром разведзвода и только в Африке воевал в шести странах. Причем ну он не то что особо не рассказывал, вообще нельзя было рассказать. Начала 80-х годов. Ну, в общем, как-то так иногда мы из него вытягивали какие-то интересные события. Очень интересно. Да, я к чему? Это просто пару следующих песен. Они написаны моим очень близким другом Сергеем Герасимовичем. Он э, воевал в Мозамбике в 80-е годы военным переводчиком. Именно воевал. Потому что там шли полноценные боевые действия с южноафриканской республикой, с различными наемниками. вот, И у него целый цикл этих песен. Он мне очень нравится, иногда я их пою просто себе для души. И вот, ну, 15 февраля я его поздравлял, потому что для них это тоже праздник, потому что, ну, как-то их много. У меня концерт позавчера в Минске был, вот Сергей Зенченко приходил, он дизайнер всех моих дисков, он воевал в Анголе. Сегодня есть один мой тоже хороший друг, генерал целый, не буду называть, он в Анголе, мне оттуда звонили. Вот. Песня называется, они обе называются, по-моему, «Южный крест». Ну, по крайней мере, там везде это фигурирует это созвездие, которое только в южном полушарии, мы его не видим. Над головой Южный крест, Совсем не русское созвездие, Сюда доходят редкое вести, Белорусских наших мест Нещадно солнце спины жжет Мы скоро станем местным, братья Пока нас делят только платье Консервы и большой живот И будет сниться нам года Свинина в соусе котлета, У нас щадящая диета, Трепай риса и вода экзотика, Хоть волком вой, Да нет волков здесь и в помине, Кругом слоны и мандарины, И лишь петух здесь вроде свой. Здесь все шевелится, жужжит Будто вы выстроились в марше Нельзя послать их всех подальше И надо как-то с ними жить Березы видим лишь в кино А с окном кокос на пальме Но он висит бесплодным камнем его срывать запрещено, и а по вечерам весьма жене. Мол, жив здоровый, все спокойно, А на столе лежит обойма. И на войне, как на войне. И на войне, как на войне. на головой южный крест, Совсем не русское созвездие Сюда доходят редко вести Из белорусских наших мест Из белорусских наших мест Интересно было послушать э, вот всякие эти рассказы тех людей, которые э, воевали в Африке. Да, и в, в любых странах. Вот вертолетчики, э, которые здесь есть, они могут многое рассказать. 8, Потому что э, работали в Африке многие. Э, и, э, Но ну, это экзотика, действительно. Хотя, как, опять же, мой друг Сергей поет, хоть волком э, Я все время вспоминаю, вот он мне рассказал. Я говорю, а как? Выпивка запрещена. Ну и как выкручивались, а как русский человек, советский, может? А у них есть такой напиток сура, есть там дерево такое, его надрезаешь, вешаешь мисочку, и оттуда вот этот местный самогон капает. Вы представляете, если бы у нас такое в России растет? За тридцать зимыль. Черт за морем, нашел себе забот, Поторва самое Здесь Южный крест визит его величество, Но что мне до него, он католический, По миру носит нас, как душу кайна, Устал я от разлук скитания И нет покоя нам В чужой обители Чужой комир хорош Своих обидели Вернуться бы сейчас В дожди осенние Перечитать в забой Всего Есенина, Забыть, как говорят на наречием И выйти Подышать Российским вечером Случайно Забрести В церковку ветхую Укрытую От глаз Пустыми ветками И пусть Меня простит Старуха древняя Что я сюда Зашел совсем за три земель у черта за морем нашел себе забот по горло самое здесь южный крест висит его величество на что мне до него он католический на что мне до него Далее Сергей Герасимович. Серега, если смотришь сейчас меня в прямом эфире, привет большой. Я с ним познакомился когда-то в Лиде, еще лейтенантом. Я туда распределился, он как раз из Мозамбика вернулся. А вот Лида, начало моей службы, я помню... Первого в своей жизни, ну именно уже в офицерской жизни, первого своего генерала, который был у нас там э, командиром дивизии 1 гвардейской штурмовой авиационной э, В училище они были начальники, начальник училища, его заместитель, у нас там было три генерала. Вот, а дальше уже по службе, э, это были люди, которые нами командовали. Я всегда говорю, мне в жизни с генералами везло. Уверен, что не каждый может подписаться под такими словами и сказать, что у него все было здорово. Вот у нас был командир дивизии, гвардии генерал майор Анатолий Иванович Болдерев. И потом я уже, когда в Минск перевелся, как-то мне, ну, действительно, это были умнейшие люди. И сегодня уже будучи, ну, гражданским человеком, ну, хотя как бы я себя таковым не считаю, потому что все равно очень плотно связан с силовыми структурами, будучи тележурналистом. У меня много друзей, из, вот которые носят это звание, или уже сегодня в запасе, в отставке. Многие сюда приходили на концерты, на концерты сегодня, но, к сожалению, не удалось всем, потому что ну, мероприятия и так далее. Сегодня утром мне звонил Анатолий Васильевич Сурцуков, про которого уже говорил, легендарный вертолетчик, генерал-лейтенант. Все поздравлял. Я все к чему. Недавно вот был на дне рождения у своего тоже очень близкого-близкого друга, командующего 4-й армии ВВС и ПВО Виктора Михайловича Севастьянова. Не знаю, сын пришел или не пришел, Максим. Ага, вот, да. Командир истребительного авиационного полка города Курска, Су-30. Вот. Замечательный отец, ты самый замечательный летчик. Вот. Кстати, вот на дне рождения у Виктора Михайловича состоялась эта премьера песни совсем недавно. Но вот на такой уже широкой публике, наверное, это первый раз. Это, наверное, ну, это посвящение вот этим людям, которые у меня, которыми я горжусь, вернее, как сказать, Дружбой, с которыми я горжусь, и... у которых очень непростая судьба и еще более непростые, скажем так, обязанности и ответственности. Но песни называются очень просто генерал. Жизнь прожить не более перейти. Ну а если в небе ты живешь, значит, облаками ты пойдешь. Гроз не сбегая по пути Если смог летающим ты стать Крыльями за небо ты держись Ты ему доверил свою жизнь Значит, будь готов и отдать Колюш научился летать и во снево уносился в синеву, вы из подняться он всегда мечтал, по кривой или напрямик, Жизнь стремительно, как миг, но летать за годы не устал, генерал. Он всю жизнь по небу прямо шел, легких он путей не выбирал, ледный. Не паркетный генерал, Не любил он кабинетный стол, Кабинет иной предпочитал, Где он в кресле, но совсем в другом, Тоже с ручкой, но не за столом, В бой ходил нередко генерал, В этом кабинете он летал. Жизнь она как пилота, что вдруг, что порто вираж, От судьбы подарков он не ждал, Кто-то скажет, что везло, в небе всем смертям назло, даже где без шансов побеждал. Генерал, есть свой крест у генеральских звезд, Званием назначен и судьбой. Отправлять людей приказом в бой Тех, кого помянут в третий тост. Он и без приказа был готов На задание в вечность улететь Предпочел бы сам он, умереть, Чем смотреть в глаза детей и вдов Ненадетное утешение слов В небе! Не всегда Эдем Бог вернуться даст не всем Генерал, конечно, это знал Не прикроешься никем Шапкой, монолоха, шлем Нужно оставаться, как металл Генерал На комбезелетном нет погон И в пожарище любой войны В небесах все летчики равны Вместе переходят Рубикон, Как в рулетку русскую играл. Он со смертью сколько раз не счесть, На земле и в небе свою честь. Он не уронил, он не заморал. Значит, настоящий генерал. В небе или на небе жить Может только Бог решить Генерал из двух не выбирал У него один был путь На котором не свернуть Не свернул нигде и не упал Генерал Генерал Спасибо! Песня, ну, она всем известная. Просто я как-то, ну, пока пил про генерала, вспомнил Виталия Горыча Павлова, который, ну, наверное, самый главный человек во всей армейской авиации, который, в том числе, летал на этой замечательной машине.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 что я чудом вернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, я устал. верно, это моя осень. Не участвую в парадах, Что мне думать о наградах, На пределе, на износе. Я не 8 Топ скомандовал мне вольно, нахватала я пулю довольно ух, как больно, Справа блистер мне разбили, правока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко. Мы в рубашках С ним, наверное, родились. Потому что они разбились, возвратились. Знать, судьба моя такая. Тридцать лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый, на износ я двигаюсь. Я вернулся А в салоне наследили Пятна бурые застыли Шлангом смыли Где-то в полночь я проснулся Капитан ко мне вернулся Затянулся К борту мне ладонь прижал на И ладонь его дрожала Так устала Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой за платки и заблагал. Вот судьба моя какая, Тридцать лет в горах летаю, я устал, Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая я работа, Все равно летать охота, Пусть по войнам меня носит. Я ми 8 Я ми 8 Я вот прям сейчас сказали. Вообще обычно на выключается. Ну, я спою эту песню сегодня точно. Хотя, как всегда, не... неожиданно я подоблю привыкнуть. Да, это я просто вот про Ми-8 думаю. Наверное, единственный вертолет, который не имеет никакого прозвища, просто Ми-8, Ми-8, вот, без вариантов. Единственное, как-то вот у меня есть хороший-хороший друг, Герой России, Сергей Палагин, у него на борту было все время написано «Братишка». Вот, и настолько это вот запомнили спецназеры, которые все время с земли, когда было совсем плохо, пришлите нам «Братишку». Сергей Викторович Косяков, наверное, не даст соврать, потому что он у него был в подчинении. А следующая песня. Я не вижу, Евгений Хлуднев там есть сегодня прикол? О, машет рукой. В прошлом зам... заместитель командира истребительного авиационного полка в Перми, который летал на МиГ-31, самый большой-большой истребитель, я в шутку, и в шутку и всерьез называю его консультантом, по техническим консультантом по написанию вот этой песни. Две летных смены на сегодня в плане, И на стоянке ждут нас корабли, Заря разлилась алой краской В пятом океане Со штурманом отчарем от земли Ревы двух сердец, двух пламенных моторов Нам граждане за грохот упрекнут Но кто-то в небе нас проводит Восхищенным взором отряд уходит С громом на маршрут Кругом Волшебных облаков убранства, наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство Щитом Бескрайней путничной страны. Под крыльями поблюскивают реки И небо по маршруту как проспект Там На земле нас ждать остались вынутые чеки И значит на чеку боекомплект Ракеты мир надремлют на пилонах И верят, что не будут с ветерком Отчаянно носиться на различных эшелонах Погоня за каким-нибудь врагом. Кругом волшебных облаков убранства. Наш дом на все четыре стороны. Вдвоем мы патрулируем пространство щитом. Из крайней пудничной страны, По облакам корабль, как по волнам, Хоть сорок тонн, а словно на легке, И если что, мы можем, при желании на волнам Увидеть звезды днем на потолке, Ну а пока увидеть бы былюшу. Океана на голубом Кораблик наш воздушный Он ведь тоже хочет кушать Он бьет Наши нервы узелком Кругом Волшебных облаков Убранство Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Патрулируем пространство щитом Бескрайней будничной страны Как в гавань корабли идем снижаясь Отряд вернулся, самолеты вред. И пусть нельзя мы курим на стоянке Улыбаясь, пока машины техники чехлят Усталые но радостные лица, и громче нет звенящей тишины, Дай бог нам уходить в полет по плановой таблице, Когда по плану, значит, и без войны. Кругом волшебных облаков убранства Наш дом. На все четыре стороны В твоем мы патрулируем пространство Щитом Великой и Родной страны. Вчера концерт, когда в Минске давал, совершенно было неожиданно, когда э, узнал, что вот из Москвы летчики-испытатели приехали ко мне на концерт. Ну это всегда приятно. Вообще как-то, э, ну сложный для меня был концерт, хотя считаю, он удался. Ну приятно порадовало то, что приезжали из э, России, из Москвы, из Твери, из Украины, из Латвии. И как-то после концерта так вот ну, общались, они надо какую-то традицию делать, чтобы все здесь встречались. У нас, кстати, в Беларуси в этом плане очень э, удобно. Не первый раз э, вот, я, меня приглашают на такие события там попеть там, и так далее. Когда юбилей у выпускников э, училищ авиационных, э, мы же знаем сейчас сегодняшние вот эти сложности с Украиной, когда из России нельзя туда въехать, а оттуда ехать тоже проблемно. Беларусь оказалась идеальным местом, куда можно и оттуда, и оттуда приехать, и, в общем, как бы отметить такие события. Да, но я вот про воспитателей что-то вспомнил. В небесный обитель мы приводим их, как в сад детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родней. Мы словно воспитатели, а не будто школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас. А мы испытываем их Мы в небе летать и работать их учим В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть и в солнце, и в тучах Романтики мало, зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат царства за небом мы точно откажем Летаем на всё, что летает и даже На том, что летать пойти не может бывает обыватели, что мы живем как в масле сыр Считают, сколько тратили, и считают, что у ног весь мир Мол, полна романтики, благоволит удача нам И деньги, словно фантики Швыряем мы по сторонам Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Да останется родным на память шлема и орденок, И в новостях лишь пара таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем В ответ они тоже нас многому учат И хоть красота есть в солнце и в тучах Романтики мало, а зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарство за небом мы точно откажем Летаем на всем, что летает и даже На том, что летать пойти не может Вот еще тот край найти Чтоб не было сомнений Вас ли ты мог сказать Лети Любимому ребенку Что за годы научил ты жить И в лебеде утенка Смог как сказки превратить А после дети новые Которые сильнее и умнее Старктивые, рисковые не то, вновь для нас Родней. И снова непослушный класс перед уроками И они испытывают нас А мы испытываем их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 Следующая песня, премьера, она была вот на прошлом концерте здесь. Для меня это очень необычно, когда я пишу песни на чужие стихи. Собственно, я рассказывал, что предыдущих две песни были написаны ну, четверть века назад, так по моим подсчетам, больше я этим не занимался. А здесь вот, и причем это были авторы такие, которых с нами уже давно нет, это ну, как бы гранды поэзии. Иосиф Александрович Бродский и Геннадий Шпаликов. Эти стихи это мне прислали, это Александр Гутин. Надеюсь, я с ним познакомлюсь. Вот Он то в Москве, то в Израиле, то в Самаре. Он в Бунисбе Я знаю. Ну вот я же и говорю, что я надеюсь, что я с ним познакомлюсь. Я да, видел, что у него здесь был творческий вечер потому что замечательную прозу пишет, замечательные стихи, причем в основном как-то больше такие настолько юморные, что просто ну, за живот держишься. Но вот это стихотворение, оно оказалось совершенно из другой, скажем так, темы. И именно из тех стихов, которые, когда читаешь, и музыка уже у тебя в голове крутится, ну, по крайней мере, так у меня. «Дочь. Четвертые сутки». Ворчит старшина, молоко превратился в болото. На дождю все равно водяная стена загрустила в траншах пехота. Эх, сынок, что война? Ей не нужен талант. Гранят жизни до смерти так зыбко. Нелегко тебе здесь, покури музыкант, Где теперь твои ноты и скрипка. Где теперь твои ноты скрипка? Музыканту пошел двадцать первый годок, Дымом охорки, как тонкая змейка. Три недели на фронте, конечно, не срок, Вместо скрипки в руках трехлинейка. В октябре ветер стал, и прохладнее, и и земля. Грязно-рыжего цвета представлял вам порой маленьких лебедей, Белоснежных танцовщиц по лето, Белоснежных танцовщиц по лето, Несмотря на распутицы, слякоть и дождь, наслаждаясь невидимым танцем, Он не в кулак. Не испытывал дрожь И в сжимал свои пальцы Громыхнула, накрыла копа землей И огнем цвета алого мака поднимая стрелковую роту на бой Старшина глухо крикнул в атаку Старшина глухо крикнул в атаку Облака полыхали, и бури, как град, И колола под ложечкой дуба. И стрелял, и бежал музыкант наугад По размокшей земле и по трупам. Этой жизни постигнуть немыслимо суть, И в сражении слепой круговерти Музыканта осколком ударила в грудь.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 И пехота шагала листвой шурша, Что и грязь, и погода, и горы, И летела погибшего парня душа Далеко к лебединым озерам, Далеко к лебединым озерам. Всех поздравляю с праздником, потому что сегодня, как говорят, праздник Может мужской, неправда. Боевые подруги, которые постоянно находятся рядом с мужчинами, это тоже сегодня я поздравляю этих девушек, женщин, матерей, наших боевых подруг. Тоже с нами они находятся в этих праздниках. Прямо из Якутии. Прямо из Якутии на три секунды забежал домой, потому что обещал, я не знаю, уже полгода, наверное, обещал, да? Вы что, завести? С праздником всех! Да, это человек в форме гражданского воздушного флота Влад Хазив, который когда-то летал на Су-24, на всякий случай. Мы еще на эту тему потом споем. Вот, а пока следующая песня. Тут тоже вот на 30-летие вывода войск из Афганистана меня приглашали. Много куда, но не смог отказать в первую очередь такой прославленной организации, с позволения сказать, как Московский вертолетный завод имени Миля. Особенно вот этот летно-испытательный комплекс, в котором летчики-испытатели там практически большая часть с орденами, которых они удостоены после Афганистана. И, да и сам директор завода сегодня, Сергей Николаевич Романенко, он... Бортехником было, потом уже ВАЗ и так далее, то есть участвовал в боевых действиях, причем очень серьезно, в фаншерской операции. Вот. Мне было очень приятно получить оттуда приглашение. Ну, естественно, на Билевском заводе концерт можно было начинать только с этой песни. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей... Не до жиру быть бы живу Столько лет на всех режимах В небе мы живем одной семьей По ущельям и вершинам свинтокрылою машиной Пишем то ли сказку, то ли быль Вместе с ней по небу ходим Мы друг друга не подводим И спасибо вам, товарищ Милин Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось и не превратила нас в будиль. То, что в небе от ты ты-та, которую когда-то создал Михаил Леонтичмиль. То, что в небе от теба ты-та, -те, которую когда-то создал Михаил Леонтичми. Мы нередко с ней прощались, Честным словом возвращались, А потом на матушке земле Экипажем вот купили За машину и за миля Мы на ней как бабка, на медле Мы на ней как змей горыныч, Тоже можем землю выжить, Или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая собраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или жиль. То, что в небе Антыбаты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты баты Та, которую когда-то Создал Михаил Олеонтьевич И поклонятся солдаты, Те, кто вышел в медсанбата, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты За совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возь это даже президентов И на разных континентах В небе, словно рыбка В воде Пусть не в меде и не в глянце Уважают иностранцы, Знают то, что выручить Везде Над полями И лесами ледяными Полюсами кружит Поднимая снег И пыль дождь что в небе А ты, под а ты, а ты та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль, да, что в небе а ты под ты которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. <связываю> <связываю> Спасибо. Тоже, тоже, на концерте это я часто говорю, что это любимая песня Надежды Михайловны, Миль дочки, которая уже как-то и сложена дочка. Это очень такая вот, вот такая женщина уже в, в больших больших годах и просто вот после этого концерта на МВЗ э, ну меня там определенные люди хотели там отвести к директору, ну должностные, а она в это время она говорит. Мне нужно очень вам показать в музее одну фотографию, может, вы напишите песню и так далее. И тут э, одна дама. Вы знаете, его ждет директор. Я не ожидал, что вот эта маленькая женщина, но ну, я ее всегда называю маленькая большая женщина, она так проехалась. Э -э, ну, некоторые генералы отдыхают. Вот а оба, и все, мы пошли в музей. Э -э, она говорит, эти моногеры. Вот. То есть вот это наша советская закалка, которая вот, ну, ничем не выбивается, к счастью, из людей, которые это ну, вот, настоящие люди. Я когда смотрю на эту действительно маленькую большую женщину, она такая подвижница, она этот музей в свое время фактически она создавала, и она его там лелеет, пестует. Правда, вот единственный нюанс которая меня вызывает такую улыбку, которую я, конечно, стараюсь ей не показывать. Она очень ревнует э, к конструкторскому бюро Камова. И все время спрашивает, «Коленька, вот вы когда в Сирии были, там же Камовские вертолеты хуже работают, Милевские?» Такой вопрос уже сразу как-то так, ну, с ответом предполагаемым. И я стараюсь уйти от этой темы, конечно, потому что и те, и те машины замечательные великие оба-два авиаконструктора и сравнивать, наверное, бессмысленно неправильно в каждой в каждой машине, каждой марке есть свои достоинства, свои возможные недостатки вот. самое главное, что... самое самое главное достоинство всех этих машин и не только винтокрылых а всех остальных, что наверное, вот этот уровень надежности, заложенный советскими авиаконструкторами в них Вытягивает наших летчиков, вытягивал, вытягивает и будет вытягиваться порой из таких безнадежных ситуаций, что просто делу даешься. Понятно, что, конечно, это и головы тех, кто сидит в кабине, и их руки. Вот. Хотя вроде, как сказать, наверное, все где-то в небесах решается, но опять же, вспоминая эту замечательную русскую поговорку, на бога надейся, сам не плошает Разбавлен. обратились тучи кресла, под завеску ее заправлен, и подвешены все средства, и для птиц сирена вое допустили капаниры, пахнет в воздухе войною. За, значит, миру не до мира, миру явно не до мира. Очевидно до ночи, где не Я не нож, но я заточен под военные задачи. Пульверхать большие лица не нашли для мира повода, не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, Время на всех часах, Только стрелка мне решить, Сколько нам летать и жить, Наши судьбы на весах, где-то в небесах. Своим адреналина добавляет неизвестность. И шлей керосина я облизываю местность. Ты то рядом неприятель, мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель, мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Огнем и громом Огрызается поверхность Контингент, и там не промах Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура и отчаянно втроем через небо напролом, Как на рваных парусах, Мы этого велика снова вниз, На кону всего лишь жизнь, Наши судьбы на весах, где на небесах. Вспомнил глубить ли точно, И о рядом чуть вида, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на меня, велика цена задержки, Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки, не хватаются задержки, Как хочу в эскадрилью. Даже если инвалидность, я не складываю крылья, а меня раскрыла видность. Возвращаемся из боя, пусть мы ере волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся, обязательно вернемся. Войне как на войне, даже если ты бог не надо верить в чудеса, чтобы ей была держись, и тогда не смерть, а жизнь перевисит на весах, где там небеса? Где в небеса? В небеса. Спасибо. Я там слышал, краем уха, что после этой песни аттракт будет. Не угадали. День сегодня не задался, Я чуть было не проспался, Вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник, от любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра, Стуру видно, позаранку Зря дневник я взял в Ваньке, в школе оказалось, он в пике, и шумит родная Маша, Что мальчишка весь в папашу, Точно летчик, без царя в башке. Точно летчик. Без царя в башке Полчаса мне до работы Нам до вечера полета Командир навстречу не к добру Что-то там не по уставу И за это он мне вставит Да что ж такое нынче утру? Мне в санчасти пульс проверят И давление измерят Доктор скажет, летчик не грусти Указание, постановка, цели, курсы, обстановка Ты меня, бетонка, отпусти Ты меня, бетонка, отпусти В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно И никто не пилит, не орёт и Я бы здесь пожить остался, в жильце лёдно прописался уже четвертый разворот, Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю, Где тук-тук, не слышу под собой, Лампы красным симофором мне кричат с панели, хором парень, нынче день совсем не твой. Папа-папа, -па блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад в ответ советы Делай то, не делай это, шеф добавит ласково держись. Танцевать я в небе ринусь, перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно все как жизнь, И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву, Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица. Нам с тобой нельзя убиться, Маша. Мне такого не прости. Маша, мне такого не прости. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай ка в зону, не дури, парапорт покидать. Водают, ты слышал, милый, помогай мне, что есть силы, хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всегда дороже, я тебе, наверно, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на Глесаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав! Ты, как трактор, пронесешься, В ограждение ткнёшься, Оразду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Чёрт и командир тут с ними Растолкает всех, обнимет. Что-то намекнет про орденок, Пам-па-пам-па-пам -пам -пам -пам. Пошутил, небось, про одинок. Начинался день, как кома Но посвистывая к дому Улыбаясь, дую на налегке Ванька мне доложит, Бойка, Что исправил пол на тройку Горизонт выходит из пики И меня обнимет Маша Принесет борща и кашу нам твои по рюмочке нальет, как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись я и самолет, как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет.